Наверное, с этим ничего не поделать. Нам хочется везде быть на коне, даже в какой-то мобильной игрушке. Только для кого-то она всего лишь игрушка на 10 минут в день, а для кого-то целая дисциплина и даже работа. И сегодня мы будем говорить про быт и хитрости тех людей, которые связали свою жизнь с Call of Duty Mobile. Здорово, мужские мужчины! Когда я готовился к данному киноматериалу, я изучал профессиональных игроков не только по колдушке, ну а также и по другим играм. Сейчас вы поймете, к чему я клоню. Но перед этим поймете, что в потрясающем сообществе по колдушечке постятся только самые свежие и инсайдерские вести. В группе постоянно проводятся изичные конкурсы и ивенты с бодрящими призами. К тому же Никитич может под Забить со скидочкой на сипишки. Главное, не стесняться и постучаться к нему в речку. Эту потрясающую группу вы сможете найти по ссылочке в описании. Итак, мужики, для начала давайте я вам расскажу про киберпацанов и какие у них есть законы, которые от нас далеки. Мы вряд ли сможем это соблюдать, но это как бы есть. Первое. Режим. Так как эти люди, приверженцы своей стези, которая является полноценной работой, и заработок с этой работы будет зависеть от качества выступления. Кибербойцы соблюдают режим дня, в котором прописаны тренировки, приемы пищи, личное время, сон и тому подобное. Естественно, изучение локаций, тактик и ситуационных задач занимают большую часть дня. Второе. Устройство. У профессиональных игроков, конечно же, будет самое хорошее устройство. Зачастую это телефоны с поддержкой 120 FPS, на которые, кстати, сами проигроки стараются не устанавливать приложения с фоновой активностью. И теперь мы. Плавненько переходим к моментам, которые сами можем использовать в той или иной степени. Большое количество кибер юзают сотики без защитного стекла и пленки на экране. Ибо, как я уже говорил, устройство, на котором они играют, у них максимально оптимизировано. Мы знаем, что есть большое количество защитных стекол с разной толщиной и разной чувствительностью. Так вот, кибератлеты особо не парятся и просто не ставят эти защитные штуки. Так что, если у кого-то нет пленки и стекла на экране, ну все, пиздец, вы наполовину киберспортсмен. Перед тренировкой или каким-то важным матчем они обязательно проводят банальную Пальчиковую гимнастику, чтобы вместо спящих сосисок были резкие, даже дерзкие пальцы. Парочку несложных упражнений можете сейчас наблюдать на ваших киноэкранах. Обязательный, просто необходимый атрибут у киберспортсменов это, короче, вот эта херня. Ее называют по-разному. То напальчники, то капюшоны, то носки. А, слушай, давай сейчас нормальное название этой херни придумаем. Спустись в комментариях и черкани, как бы ты назвал данные изделия. Так вот, эти штуки помогают неплохо скользить по экрану. Эти носки отлично хелпуют, ибо сотик в руках может нагреваться. Естественно, ладошки могут начать потеть. И сцепление с экраном может быть похерено, но эти штучки выручают. Смотрите, мужики, напальчники могут быть разные. Есть толстые из говноматериала, а есть тонкие тоже из говноматериала, но живучие. Я себе заказывал данные штуки естественно, солишки, поэтому могу порекомендовать давать вот такие вот перчи. Ищите похожую упаковку и смело заказывайте. Лучше заказывайте сразу несколько штучек. Вот эта упаковка у меня уже лежит месяцев 8, ибо сначала я открыл точно такие же гандончики, только синие. И ничего, в принципе, сейчас их использую. еще хватит, наверное, месяца на три. А теперь, просто самый имбоверший мужской лайфхак, брата, братья. В общем, что нам нужно? Пастелс, отцы. Только помните, стелсу залетайте в косметичку. Стоп-стоп-стоп, а сейчас вы поймете. Залетайте в косметичку к своей подруге, жене или к матери. И ищите там средства от потливости. Короче, такой хернёй обычно мажут ноги, подмыхи и ладони. Нам, конечно же, надо только ладошки обработать. Я... У жены частенько подрезаю вот такую вот приблуду, если что, это не реклама. Похожие флакончики, я думаю, вы сможете без труда найти у ваших дам. Причем, такой фичи пользуются не только в мобильном гейминге, но и в ПК-сегменте. Да и вообще, полезно юзать данную хитрость тем, кто сидит за компом и за телефоном. Чтобы сказать потливости, иди на... Теперь давайте поговорим непосредственно про колдуху. У киберспортсменов есть некое негласное правило, с чем не нужно играть. К тому же некоторые пушки могут быть в бане на отдельно взятых турнирах. Итак, конечно же они не берут и на 45, ибо все мы прекрасно знаем, что это такое и как оно может пахнуть. Также они ограничиваются в выборе акимба Феников и Акимбо диглов. Почему-то киберпацаны брезгуют брать термит. Я, если честно, сам не понимаю, почему так происходит, ибо они вовсю узают молотов в режимах опорный пункт и захват точек. К сожалению, от про игроков на турнирах мы не увидим игру на пехотных винтовках. Они вроде классные, но в соревновательном формате они не так эффективны. Чаще всего они играют, конечно же, с метовыми пухами. На команду приходится всего лишь один снайпер, и то это зависит от режима и сложившейся ситуации. В снаряжении обязательно у них будет осколочная граната. Бывает, встречается, конечно, и с Emtex, но чаще всего осколочная. В режимах с захватом они не брезгуют использовать молотов. В тактической снаряге обязательно будет лежать активная защита. Самый потрясающий тактический девайс, по моему мнению. Еще на команду обязательно берут парочку, либо троечку дымов. Об их эффективности тоже говорить не приходится, ибо правильно брошенный смог может хорошо закрыть обзор противнику и прицельно поважать. Вам стрелять уже не получится. Теперь давайте поговорим про перки. Соревнуются киберспортсмены в основном в трех режимах. Это захват точек, опорный пункт, а также режим найти и уничтожить. В захвате точек и опорном пункте перки будут схожи. Чаще всего здесь берут красные перки, такие как легковес и саперный жилет. Зеленые перки, быстрое лечение и стойкость. И синие, это перки радикал, шрапнель и мертвая тишина. В режиме найти и уничтожить картина пояснее. Красный перк, легковес. Зеленый, стойкость. Стойкость и реже быстрое лечение. Синий – это мертвая тишина и иногда шрапнель. В этом киноматериале я не буду подробно рассказывать, почему именно этими перками пользуются киберспортсмены. Это отдельная большая тема для разглагольствований. Сейчас же мы будем смотреть на их быт и условные лайфхаки. Теперь поговорим про обличия, которые они используют на турнирах. Не так давно я выпустил материал про скины, в котором я сделал уклон на визуал-моделек. То есть хитбоксы и прочую штуку я там не тестил. Я смотрел общую читаемость персонажа в тех или иных локациях. Объясняю, почему я не смотрел хитбоксы. Как вы думаете, господа, если на турнирах и чемпионатах мира игроки надевают женские скины и очень редко мужские, то какие соображения могут появиться на этот счет? Сейчас приведу пример. Кто играет на снайперских винтовках, должен меня понять. На дистанции сложнее всего попасть именно по женскому персонажу ибо визуальнее он меньше, чем мужской. Особенно, если чувак с этим скином начинает мансовать, то тут уже какой-то анрел получается. Так и тут, кибер-ребята не особо смотрят на хитбоксы женских моделей. Они преимущественно берут темненьких персонажей без каких-то ярких фрагментов. Понятное дело, мужики, что в сетевой игре есть красные гирлянды на плечах, которые на раз-два палят. Но, как говорится, на войне все средства хороши. Из всего вышеперечисленного я забыл добавить, что про игроки не используют триггеры, планшеты и эмуляторы, потому что данные девайсы на турнирах и чемпионатах банят. Тем самым организаторы уравнивают шансы и победа в таком случае может достаться только действительно хорошо подготовленным коллективам. Сегодня много о чем мы с тобой поговорили, но рекомендую взять тебе на заметку пункты с напальчниками, с Дейзиком да и с перками. Благодаря этим пунктам играть станет намного приятнее, ведь я сам долгое время ворабал своими клешнями по экрану и не понимал, что все так хреново. Хочу обратить внимание, мужики, что сегодня мы взглянули на небольшие фичи киберспортсменов в общем понимании. Я намереваюсь обновить кино с прошлыми лайфхаками, сейчас какие-то уже не актуальные и не работают, а какие-то фичи наоборот появились. Этот видеоконтент обязательно выйдет, если вы черканете в комментариях простую фразу Go, let's go! А также, шибанете кулакич, сделаете эту гребаную красную кнопку серой, ебните по колокольчику с вертухи, а также... А, вы уж все сделали. Ну, вы красавчики, тогда жму руку вам, мужики. С вами, как обычно, все это время был Огнятский.